Гадость! Ой, больно! Всем привет! Меня зовут Юлия и сегодня я буду снимать видео не одна, а с Настей. Настя, поздороваюсь. Нет. В общем, это Настя, это моя лучшая подруга, я ее так давно не видела. И вот решила, раз мы встретились, нужно ей яйца Аполло Но чувствую, что она мне своими вопросами задает. В общем, в чем суть-то? Это челлендж, мне кажется, все знают, когда друзья узнают прочность своей дружбы, скажем так. Задают друг другу вопросы, и тот, кто не ответил, соответственно, берет яйца идет бьет Раз, два, три. Блин, Настя. Первое. Из-за чего мы первый раз поссорились? У меня тоже был этот вопрос. Первый раз мы поссорились на уроке физкультуры, потому что я с Настей делилась своими эмоциями и переживаниями, а она меня не слушала. Хамка. Потом мы, короче, так поругались. Ну, мы не то, что поругались, просто я обиделась, что ушла в раздевалку, она за мной пришла. Мы так стояли, смотрели друг на друга и расплакались. Вот это, в принципе, была наша самая первая ссора, да. Теперь я. Ага. В каком году я начала снимать видео? В прошлом. Как это? Ну, ты меня... сейчас будет. 16. 14 не думала, что ты Какого числа или хотя бы месяца я первый раз покрасилась? Сейчас скажу. Июль! Как? Я тогда уехала на море, приехала, она уже была рыжая, а я отдыхала. В июле, в июле, в июле. пронесло. В каком городе я родилась? Стой, есть. Раз. Настя, только простите, будет больно. Два, три. Надо с меня какого-то руки вытянуть. <смех> Помнишь, у меня как-то появился. А как его зовут? А я не сдамся Кариша. <смех> Никита, Сережа, Игорь, Акакий, <смех> Кирилл и <Иннокентий>. А мальчик? Неделю. <смех> Первая буква. <смех> я не скажу. Какого числа ты была у меня с ночевкой? Ты у меня была один раз с ночёпкой? 20 Нет. 20-го чего? 20-го. Нет. Здрасте. Нет. Перед отъездом. Перед отъездом да? я у тебя была. А ты у меня была. А если я тебе скажу, ты сразу отгадаешь. А как как-то, кстати, звали? Мартин. Мартин, господи, дурацкий. Хрен отгадаешь, Мартин молчу всё. Я молчу. Ну? Яиц много? Так, какого числа? 6 марта. 6 марта. Перед 8 марта ты у меня ночевала, и на следующий день не пошли в школу. О, дебил! Краснофлотская. Знаете, помню, дом вот так вот стоит. Подъезд вот так вот. Там поднимаешься, а на втором этаже дверь вот так вот. Второй? Так, сейчас будет Встречица. два яйца. Сейчас будет два яйца. Так как Настя додумалась спросить у меня свой адрес, а я не додумалась спросить у нее свой. И мы обе не знаем, где мы живем. Поэтому обменные сейчас Раз, два. Три. Да! давай синий? Раз, <laughs> два, три. Знаешь, там, в год кого я родилась? Когда я Ну почему? Ладно, номер школы в Киеве. Стак какая-то? 90-е какая? то 90 е какая 80 А 63-е? 64-е? Ты не разбила его, ты разбила? Ты... Ой, давай, сними.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 на каком уроке мы ничего не делали? География, а что мы тогда рисовали? Бесконечность. А Твоя очередь я. А, да? У тебя был да. вопрос даже? Ва. Какой мультик нас связывает? Смешарики, молодец Наш любимый магазин в Донецк Сити New Look А, вспомнила Сколько лет я носила брекеты не, ну я два. Вот. <реклама> Какой цвет мне нравится в последнее время? Розовый. Овца. Что я делаю, когда мне грустно? Стихи пишешь. Окей. Хобби мое. слушать музыку. Рисовать. Ты коней любишь. Слушать музыку. Рисовать. Выносить мозг. Сидеть в руках. Красить ногти. Давай яйцо Нет Давай Подожди. Давай яйцо Подожди Яйцо давай Подожди, но ты, ты лошадей любишь <съя> <убьешь>. Дай яйцо <съя> Ты любишь лошадей Яйцо Дай <съя> Кукавская Фотографировать Камера перед тобой стоит, по моему не сложно, правда? <съя> Фу <сор sensor> Я тебе подарила на день рождения. Сережки какие? Сердечко с этой. Там еще сейчас села штучка такая, но некрасивый розовый. Сердечко? Да. Сердечко. Да. Сердечко. Отвечаю. Байтики. Нет. Сердечко. Там бантики. Сердечко. Фоткующий. Нет, фотки, сердечко. А, яйцо. Подожди, там розовый бантик и сердечко, э, это, висит, и не сердечко, а Нет, кругленькое. там сердечко и висела кругленькая штучка. Ну я же их носила, и лучше знаю. А я их покупала, нечестно. В общем, мы узнали свою дружбу, в принципе, мы хорошо друг друга знаем. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если да, обязательно поддержите нас пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал. И если вам нравится видео такого формата, то напишите об этом. И всем пока.